Раз-два-три! А что тут происходит? А? Расслабляющий массаж, тренировка. Ты готовишься к нашей зарубе? Да. <gerçekten> настоящий готов. А у нас будет... Андрюх, расскажи, раз уж ты видел. Заруба с на В Вообщем, следующая серия будет заруба с Андрюхой по подъему на с тренировочкой спины. Покажем разницу между натуралом и химиком. какой нибудь там движение, отработаем все дела, будет песня. Надеваем кепочку, чтобы не светить непостриженной прической. И первое упражнение, которое я делаю на плечи. Кстати, как снимаются обычно платочки в Инстаграм? Нужно снимать прямо в зеркало, да, только только ты сзади, сзади, сзади, да. еще сзади, вот, а я машу вот здесь и тогда если я делаю зад я буду жестким, домом. да, мне кажется нет, нет? ходит легенда, короче, что если девчонка есть кадры кадре, то видос набирает больше. Вот они так и делают все эти ракурсы. Тейблчаст 27, 50. Первый подход почему-то не записал, второй на 7. Вроде бы рекорд был на 8, насколько я помню. По-моему, я опять не записал, я не мог пробить сейчас на 8, но поэтому попробуем может это разомнешься нет это разминочные химики вот так и бывает тренируешься всю жизнь Ставишь корт приходит вот какой-нибудь вот такой чел и чистый без разминки все. Так, после двух таких подходов я обычно делаю пакдак, как замечал Крис Бамстер Потому что весов там мало и нужно как-то утяжелять упражнение Я попробую сегодня взять резинку, потому что столько кг там, они уже легко идут А с будет сопротивление от штопа Вот, что-то уже начинает Окей, 29 девятой надо делать подход А это будет называться Изобретаю не хуже Человека-паука Нет, включи домой Кто смотрел? Давай Ты смотрела? Нет? Почему? Не знаю Ну-ка, стой-стой-стой стой. Почему ты не смотрела Человека-паука и нет, включи домой? Потому что я не успела, я не могу сходить в кино Контакты Ни Снизу, да? <связь> Что-то выглядит что еще не будут работать Я попробую Наверное, килограм 50. Нет. Нет. 60. Покрутил. Да. А По-моему, это еще легче. Друзья, она же тянет, да? Сюда. Она же не помогает, да, мне так? Наоборот. Но она назад тянет. Ну да, назад тянет. А что-то так легко. Кажется, сейчас что-то в комментариях захотите нашли скачки, дурачки. Я близок. Возможно, к концу видео я еще и научусь и буду флексить на мой воздух. Let's, go, let's, go, let's go. Сейчас, кстати, ты видел когда-нибудь изум? Нет. Вот сейчас оценишь, как тебе? Давай. Dancing of the Ну как бы. Давай. Во. Почетоники сюда, да? Ладно. Первое впечатление. Не очень. Так, стоп. Так, еще раз. Не очень. Тебе, конечно, это дисреспект У него куча фанатов по всему миру. но это будем не мы. Вообщем второе упражнение это жим на плечи Попробуй бежать с 40 км Слишком много калорий попросился Мога в ротахнике А че? One thing I hate is a liar Cause I don't know who you was prior Trying to set an up, you could travel love you probably took your number, but you, know you. run the world can't let it control or destroy you yeah I love all women I'm 10 steps ahead when I know what y'all doing you're yeah, here nice guy but you won't talk to him unless he got cashed you probably gonna scrun holding me in the bag that you don't know how to act when she back a thing up on insight no Заднюю уводим дальше, переднюю, вперед больше, чтобы задняя не мешала передней. И несмотря на то, что памп уже прошел, конец тренировки сегодня меньше, объема, потому что после завтра будет заруба. И попробуем стойку, горизонт, еще еще хотел. Потягивание и все это основной другой тренировке. Наверное, стойку, да, и горизонт. Наверное, не лучшее решение делать это все после жима гантелей, но. Первый подход горизонт, просто первый вопрос, за время Серьезно, сколько лет She was trying to be my ain't no temper Don't think about it too much, like I ain't got nothing for I told her meet me in the back That and she don't know how to act When she back, I think up on that It's a rap, I'm just trying to hit it once I'm gonna take it to the back she came in with a man, but she leaving with me, yeah Cause she know that I'm the man Said she got a plan, and she know me from the grammar a fan. Made me think twice, so it might be a scammer. Yeah, I'm done. I'm dead. I'm finished.